Уважаемые коллеги, сегодня прошла конференция в Таганурском институте имени Чехова и на секции я прочитала доклад, который назывался, и сейчас вы увидите на слайде, «Формирование функционального взрослого факторы и условия». Итак, перейдем, собственно, к докладу. Как вы видите на слайде, в таблице представлены объективные факторы, способствующие нарушению психического здоровья. Дело в том, что формирование ребенка очень важно. И оно проходит, как вы знаете, в разных структурах, в разных сферах, но наиболее важное это, конечно же, семья. Потому что именно семья является для ребенка первичной той социальной микросферы, в которой он проходит первичную социализацию и усваивает нормы, правила общества, с которыми ему предстоит жить. С позиции социологических или куртологических теорий проблемы в адаптации возникают из-за нарушений в процессе социализации индивида. Значение, сочетания определенных условий для становления психически здоровья личности необходимо рассматривать в философском социально-психологическом аспекте. И вот эти субъективные и объективные факторы, которые влияют на развитие ребенка, можно выделить и негативные, и положительные. И объективные, и субъективные. Как видно из таблицы, первые два фактора находятся вне компетентности психологов, педагогов, родителей. Он мож, они, психолог может оказать помощь только в плане нивелирования их психологических последствий. А вот третий фактор взаимоотношения в родительской семье, оно поддается психологической корректировке. Можно выделить несколько видов нарушения внутрисемейных отношений. Третий слайд. Дефицит общения – это физическое или психологическое отсутствие матери или отца, переизбыток общения, постоянное присутствие матери возле ребенка, вызванное ее психологически несостоятельностью как личности и ощущением пустоты, которое она стремится заполнить ребенком. Формальное общение – психологическая невключенность матери или отца в процесс общения ухода и воспитания, как правило, является следствием нарушенных супружеских взаимоотношений. Неравномерное общение – оно проявляется в непредсказуемом восприятии ребенка чередовании двух разнонаправленных циклов – чрезмерной общительности и психологической холодности или физического отсутствия. Обычно демонстрируют матери или отцы в силу объективных причин, не имеющие возможности уделить ребенку достаточно времени в виде из работы или учебы и стремящиеся восполнить недостаток внимания чрезмерным проявлением любви и ласки, возникающей свободные промежутки времени. Кстати, по поводу конфликтных отношений между родителями. Как рецензиенту одного из ваковских журналов мне недавно попалось на рецензии очень интересное исследование о особенности ролевых ожиданий при связании супругов. В результате собственного эмпирического исследования там был сделан вывод, что ролевая адекватность у мужей более высокая, чем у жен. У жен неадекватно высокие требования к мужьям. В частности, они требуют, чтобы они и ожидают, ожидают и требуют, чтобы мужья выполняли в том числе для них роль психотерапевтов возможно именно в этом коренится причина проблем следующий слайд это положить те качества которые относятся к субъективным факторам это личностные качества человека которые выделил томас но дело вот в чем что вот эти субъективные факторы особенности темперамента личностные характеристики субъекта из которых складывается специфика его взаимоотношений с окружающей средой и способ реагирования на проявление данной среды как в общих так и частных применимых данному субъекту случаях они трудны только в том плане что они представляют трудность для тех людей которые общаются с этим ребенком и зачастую из-за их неправильного подхода ребенок попадает в длительную ситуацию неуспеха, что практически неизбежно приводит к снижению самооценки и впоследствии негативно сказывается на всей его дальнейшей жизни. Развитие этой ситуации неуспеха проходит по этапам. Этап первый. Определенное проявление свойств темперамента вызывает недовольство и недобрение со стороны взрослых. У ребенка формируется представление о себе как человеке, который не умеет быть хорошим, но желание быть еще сохраняется. Этап второй ⁇ случаи сохранения ситуации, неприятия и неодобрения, вера ребенка в себя пропадает, но желание быть хорошим сохраняется. Этап третий ⁇ желание быть хорошим пропадает, на его место приходит чувство потерянности, заброшенности, ненужности, несостоятельности. Этап четвертый. Состояние несостоятельности сменяется реакцией протеста, которая может принимать крайне дезадаптивные формы. Победы из дома, драки. В результате развития данной ситуации у ребенка происходит формирование низкой самооценки, что имеет большое значение, почти решающее для становления и развития личности. Это объясняется тем, что люди, имеющие низкую самооценку, воспринимают себя одновременно и как недостойных внимания, и как неспособных противостоять какой-либо угрозе. Соответственно, воспринимаемая как низкая способность противостоять каким-либо неблагоприятным воздействием провоцирует их появление этих вот обстоятельств. Поскольку в данном контексте почти все события воспринимаются как угрожающие, а ощущение своей недостойности ведет к деформации интимно-личностных взаимоотношений. В результате субъект терпит фиаско и в личном, и в профессиональном плане. Таким образом, в результате ситуации длительного неуспеха у ребенка формируется негативная концепция низкоразвитой рефлексии, отсутствие стремления к самосовершенствованию, которые в совокупности образуют ядро психически нездоровой личности. И важно помнить, что перечисленные факторы, как объективные, так и субъективные, как правило, не встречаются в чистом виде, а, соединяясь, образуют тот неповторимый рисунок жизни, который обычно называют судьбой. Исходя из вышесказанного, можно резюмировать, психопрофилактика возникновения психических отклонений в развитии личности должна базироваться на первичном уровне и быть направленной главным образом на повышение психологической компетентности родителей в целях создания ими для ребенка благоприятной ситуации развития, ситуации успеха, адекватных взаимоотношений с матерью, отцом и выработку индивидуальных методов воспитания. Кстати, в 2017 году я в, одной из баковских, в одном из ваковских журналов публиковал статью "Стратегии развития личности в XXI веке", где в частности предлагала схему школы для родителей, цель которой как раз дать родителям знания об этапах развития ребенка и о его возможностях, чтобы избежать чрезмерной требовательности или низкой в зависимости от ситуации. Пятый слайд. Психически здоровую личность возможно определить как результат равноправного взаимодействия педагогического мастерства значимых взрослых, родственников, близких наставников, педагогов, врожденных черт личности и ее личности, осознанных усилий, направленных на самосовершенствование. Психически устойчивая личность обладает рядом свойств, которые выделяют ее из числа остальных людей. В принципе, эти качества я выделила еще, когда писала свою докторскую, анализируя качество творческой личности и качество личности, самоактуализирующейся в терминологии Маслоу. Эти качества, оптимизм, жизнерадостные люди наиболее психически устойчивы, что позволяет им более легко переносить неприятностные ситуации в случае их возникновения. Здесь я вспоминаю замечательную историю из жизни матери моей подруги, которая, когда училась в мединституте, их повели. У них была практика в больницу и, в частности, по ожоговому отделению. И, как обычно, врач вот показывает больного и говорит, значит, вот такой-то диагноз, такой-то прогноз, такое-то лечение. И вот заходит в одну, там человек лежит, у него, по-моему, вторая степень или третья степень ожогов, очень тяжелые. И он говорит, вот лечение и так далее, а человек лежит, там медсестру щипнул, похохмил, шутку отпустил. И когда выходят, студенты говорят, а какой прогноз-то у него? И врач лечит, говорит, а что, вы не видите? Конечно, положительный, он же оптимист. Второе качество – контроль. Экспериментально установлено, что люди с высоким уровнем локус контроля, видящие большинство событий как результат их собственного воздействия и, следовательно, обладающие чувством контроля над собственной жизнью, отличаются более высоким уровнем стрессоустойчивости. Самооценка. Наличие адекватной самооценки позволяет индивидууму низкое количество событий интерпретировать как стрессовые и в случае подобной интерпретации более легко с ними справляться, поскольку считая себя способными, они проявляют высокую активность по их разрешению. Неустойчивое равновесие, достижение состояния равновесия между стремлением к достижению и избеганию стабильности и риску непредсказуемости и контроля способствует развитию личности в процессе индивидуации и предохраняет от саморазрушение следующий слайд седьмой. А, здесь вы видите замечательные замечательную цитату пека что мы прекрасно понимаем что у людей возникают психические заболевания но мы не можем понять почему люди переносят душевные травмы достаточно неплохо возможно я косвенно уже ответила на этот вопрос, а может быть и прямо. В силу вот этих вот а, замечательных а, комбинаций условий воспитания личностной предрасположенности, она дело в том, что личностная предрасположенность, она коррелируется, корректируется самовоспитанием, как вы помните, вот этот известный тезис, что о воспитании мы можем говорить только до пяти лет лет личность уже сформирована дальше о перевоспитании а после 17 18 только о самовоспитании следующий слайд 8 а Таблицы психолого-педагогические условия становления психически здоровой личности. Прежде всего, это наличие положительного эмоционального фона. Поскольку развитие ребенка в среде исполненной радости формирует радостное восприятие жизни, способность быть и осознавать себя счастливым. Личность значимого взрослого. Биофильная ориентация – у взрослых окружающих ребенка способствует формированию у него ориентации на жизнь. Лучшее, что могут сделать родители для своих детей, это быть счастливыми. Потому что на бессознательном уровне ребенок усваивает вот этот алгоритм счастливой жизни. Далее, представление... О к воспитаннику с учетом предъявления, требований к воспитаннику с учетом возрастных индивидуальных особенностей, то, о чем я говорила выше. Несоответствующие возрастным индивидуальным особенностям требования значимых взрослых погружают ребенка вот в эту ситуацию неуспеха, которая при длительном а, сохранении приводит к деформации личности. А равномерное чередование психофизического напряжения с расслаблением. Ситуация напряжения она побуждает к преодолению действию формирует активную жизненную позицию, веру в собственные силы, накопление успешных стратегий взаимодействия с внешней средой, ситуация расслабления создает возможность для отдыха, анализа достижения и постановки новых целей. Строго продуманная и соблюдаемая система поощрения наказаний. То есть прогнозируемая ситуация – это отсутствие почвы для возникновения неврозов. Кроме того, соблюдение воспитанниками, систем, воспитателями системы наказания и поощрения формирует у ребенка адаптивные формы поведения, а поощрения они мотивацию достижений формируют. Следующий слайд. То есть, для формирования психически здоровой личности необходим опыт индивидуальных побед как над ситуациями, так и над самим собой. Однако, краеугольным камнем проблемы воспитания детей подростков, как правило, являются взаимоотношения в семье. Если между родителями царит взаимопонимание, то действует все, улыбка, предупреждение, но если согласия нет, не действует ничего. Для проявления уровня, на котором находится психологический блок, мешающий полноценному развитию, начиная с подросткового возраста, хотя его можно и со старшего дошкольного возраста практиковать, возможно применять методику глубинной сказкотерапии. Это моя авторская методика, она тоже изложена, в частности, в учебнике «Психотерапия детей и подростков». В отличие от традиционной сказкотерапии, которая применяется для выявления стандартных бессознательных стратегий поведения у клиента или его глубинных психологических проблем и останавливается на внешнем социальном уровне, на котором уже произошла гендерная стереотипизация и закрепилось отождествление клиента себя с каким-либо сказочным героем, Исходя из данных стереотипов, данная методика спускается по слоям поларелевой, социальной и архетипический. Предлагаемая методика глубинная сказкотерапия, исходя из того, что в ее основу положено представление о том, что подобно тому, как усвоение видов сказок, сказки о животных, социальные сказки, в которых даются представления о правилах поведения при решении социальных конфликтов без гендерного разделения родей, поларелевые сказки отражают уровни социальной стандартизации личности и последовательное движение в обратном направлении по выявлению любимой сказки на каждом из этих этапов будет способствовать проявлению психологических проблем а значит и их разрешению. например у клиентки девочки подростки на внешнем верхнем полу уровне находилась любимая сказка о спящей царевне о спящей красавице в которой она себя дожистряла со спящей царевне проблема Ожидания, бездействие, контроль и ответственность над ситуацией даются другим. На среднем социальном уровне сказка о стойком оловянном солдатике. В ней отождествление происходило с солдатиком и брелиной в момент их слияния в пламени. Показывает сильные стороны, стойкость, мужественность и нежность, изысканность, блокировка поларелевыми стереотипами, навязанные с семейным воспитанием. На глубинном природном, архетипическом уровне сказка о животных – любимая сказка о Рике Тикитаве, в которой клиентка мысленно соединила себя с Мангустом, то есть архетип героя. Работа с этими Образом проявила сильные природные качества и творческий потенциал. Продвижение по данным уровням происходит в процессе психотерапевтической беседы с применением визуализации проективных методик и работы с образами. Более детальное изложение представляется маловозможным, поскольку в процессе работы возникает много нюансов, которые зависят от особенностей клиента и его ситуации. По аналогии, начиная со старшего дошкольного возраста, можно работать с образами любимой детской игрушки. Следующий слайд. Однако нарастающие тенденции по внедрению искусственного интеллекта в сферу образования и воспитания, например, разработка нейросистемы по выявлению склонности к социальному опасному и деструктивному поведению, под, на которую планируют потратить почти миллион шестьсот миллиардов рублей из бюджета, она вызывает очень большое беспокойство, поскольку данный проект представляет потенциальную угрозу в будущем для детей и подростков с высоким уровнем поисковой активности и творческого потенциала, так как его создатели даже не понимают сути девятного поведения, проявления вовне скрытых жизненных сил и возводят на пьедестал понятие нормы, которая не абсолютно и должна касаться только усвоения социально понятных алгоритмов в стандартных ситуациях, социального взаимодействия то есть то что ранее называлось хорошее воспитание далее вы видите литературу которая была использована при подготовке данного доклада и последний слайд это мой авторский сайт на котором вы можете найти много интересного для себя если захотите Уважаемые коллеги, я была рада представить вам вот эти свои идеи, надеюсь, они вам помогут, независимо от рода вашей деятельности, потому что все мы идем по своему пути, и все мы творим свой путь, который возникает в процессе прохождения путника по нему. Всего вам доброго.